привет друзья вы на канале кулинарием с викторией сегодня готовим апельсиновый пирог по-новому этим необычным рецептом пирога поделилась со мной моя подруга пирог получается очень вкусный он совсем не горчит и понравится всем членам семьи без исключения подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов для приготовления нам понадобятся апельсины сахар яйца разрыхлитель мука растительное сливочное масло и щепотка соли полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео У двух апельсинов снимем цедру и отожмем сок понадобится 100 миллилитров сока я использовала уже готовый можно отжать самим. Затем два апельсина полностью очищаем от кожуры и от белых перегородок, чтобы ничего не горчило. Вот так. И нарезаем их на тонкие дольки. Для удобства сразу подготовим формочку, смажем ее кусочком сливочного масла и выстелим пергаментной бумагой. Размер моей формочки 24 сантиметра. Затем на горячей сковороде растопим 60 грамм сливочного масла и 120 грамм сахара. И регулярно помешивая, доведем смесь до консистенции карамели. Вы сразу почувствуете карамельный запах и увидите, как поменялся цвет. Готовую карамель сразу переливаем в подготовленную формочку. И аккуратно, слегка поворачивая, распределяем ее по дну всей формочки. И сразу сверху выкладываем подготовленные апельсины. В общей сложности у меня ушло 3 больших апельсина и 100 мл готового сока. Приготовим тесто. В емкость выбиваем 3 яйца, добавляем 180 грамм сахара и щепотку соли. Взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса должна увеличиться в 2-3 раза и побелеть. Добавляем подготовленную цедру и сок апельсина и 120 грамм растительного масла без запаха. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным. Еще раз перемешиваем и начинаем просеивать 250 грамм муки. Просеиваем 2 чайные ложки разрыхлителя. Еще раз перемешиваем до однородности, так чтобы не осталось никаких комочков. Обратите внимание на консистенцию теста, оно стекает ленточкой с лопатки. И выливаем подготовленное тесто сверху на апельсины. Распределяем по всей поверхности формочки. Формочку пристукиваем, чтобы вышел лишний воздух и отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Запекаем пирог до сухой зубочистки. Даем ему немного остыть. Сверху накладываем тарелку и переворачиваем. Это апельсиновый карамельный пирог перевертыш. Посмотрите, какое чудо у нас получилось. Поверьте, получается очень-очень вкусно. Я даже не успела сделать фотографии пирога в разрезе. Гости сразу смели все со стола. Обязательно приготовьте и попробуйте. Не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши комментарии. Желаю всем удачной выпечки и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.